Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Журниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про то, как аффирмации помогают или не помогают с вашими тревогами. Я хочу сразу сказать, что у меня есть свое видение этих вопросов. И я вам высказываю всего лишь свое мнение. Я не хочу вас расстраивать или к чему-то подталкивать. Я просто преследую следующую цель, это сделать вас более осведомленными в этом вопросе на основе моего собственного опыта работы с клиентами в вопросах тревог, панических атак, неврозов и ВСД. Поэтому в первую очередь относитесь к этому как к чему-то, что позволит вам не делать лишних действий. Лучше вы ничего не будете делать, чем будете делать лишнее. Потому что, когда вы ничего не делаете, вы думаете над тем, что же делать дальше. И зачастую приходите к правильным решениям. Итак, возьмем для начала, что же такое аффирмация? Это те фразы, которые вы повторяете с утра до вечера в ежедневном каком-то режиме, которые вроде бы должны как бы выполнять свою функцию. То есть, какие-то аффирмации я некоторые выписал. Например, Мои негативные мысли ушли. Вот это пример аффирмации. Будущее меня больше не пугает. Я становлюсь спокойным с каждым вдохом. Вот представьте себе, что вы это повторяете в течение дня. Казалось бы, это такие позитивные установки. Но смысл заключается в том, что они работают только в том случае, если вы в это верите. И от того, сколько раз вы это повторите, вы не сможете в это поверить больше, чем уже верите на текущий момент. То есть, если реально вы контролируете свой страх или вы в это верите, то когда вы это будете произносить «я контролирую свой страх», то это вызывает вашу железобетонную убежденность. Но когда этого на самом деле нет, то есть, Мои негативные мысли ушли, но они при этом происходят, появляются, и они никуда не ушли. Вы в это не сможете поверить. То есть уверенность в это будет нулевая. из-за того, что у вас нет уверенности в этих вещах, у вас и не будет происходить какого-то должного эффекта. То есть вы по сути на самом деле страдаете от негативных навязчивых мыслей, а сами себе говорите, что они у вас ушли. И получается, что вы как бы себя пытаетесь обмануть, но вы себя обмануть не сможете. Ваш мозг, как бы ваше сознание, оно знает, как все на самом деле обстоит на сегодняшний день. И если вы несете откровенную неправду, ваш мозг будет скептично к этому относиться. Теперь давайте еще посмотрим на проблему с другой стороны. Когда человек испытывает проблемы с тревогой, это связано с его так называемым дихотомичным мышлением или с черно-белым восприятием. Черно-белое восприятие, как пример самое простое, это когда вы думаете, что будет либо хорошо, либо плохо. То есть, мне станет плохо или не станет, я засну или не засну, у меня возникнет тревога или не возникнет, у меня это пройдет или не пройдет. И вот таких много очень черно-белых мышлений. И когда мы используем аффирмации, мы по сути берем белую часть. То есть, у вас есть черная, это то, что вас пугает, мои мысли у меня никогда не уйдут. Мои навязчивые мысли у меня никогда не уйдут. А белая часть, что мои негативные мысли ушли. То есть, грубо говоря, вы пытаетесь как бы свой фокус переключить на позитивную сторону своего мировосприятия, если у вас всего две стороны. И получается, ваше мышление остается на том же уровне, просто вы из одного угла перешли в другой угол. Но ваше мышление не поменялось. И именно ваше текущее мышление приводит к такой тревожности, которая есть на сегодняшний день. И для того, чтобы изменить вашу тревожность, чтобы вы реально перестали на что-то страхом реагировать, вам нужно научиться менять свое мышление, менять свое мировосприятие. А это значит, что вам нужно использовать какой-то другой способ восприятия, кроме как черное и белое. А эти аффирмации, они, получаются переводят вас с черного на белую сторону. Но это все то же самое, как если бы вы отвлеклись. То есть, предположим, что вы произносите вслух аффирмацию или в этот момент вы бы начали разгадывать какой-то кроссворд. Я уверен, что, возможно, даже кроссворд, разгадываемый вами, дал бы больше эффект, потому что вы бы сильнее отвлеклись от тех переживаний, которые вызывают сейчас страх. Поэтому аффирмации позитивные, они как, по сути, просто попытка отвлечения. Но что происходит с вами, когда вы раз за разом от своих тревог отвлекаетесь? Происходит то, что они накапливаются. И когда они накапливаются, становится тревожность еще выше, и вам все сложнее и сложнее с каждым разом отвлечься. Потому что тревожность выше. Более эмоциональная значимость ваших переживаний провоцирует большую фокусировку на этих негативных моментах. А значит, сложнее отвлечься. А значит, аффирмации со временем будут работать хуже, чем работали, например, в начале. И вы, наверное, найдете другую аффирмацию. Но она тоже не будет работать, потому что вы не сможете переключиться на нее, потому что вы не можете теперь отвлечься от своих тревожных мыслей. И представьте себе, что вы год занимались аффирмациями. Как это решит вашу проблему? Что, вы вдруг переключите свой мозг, перепрограммируете его просто повторяя одно и то же слово? Вам не кажется, что мир так не устроен? И те люди, которые говорят о том, что вот аффирмации, вот слушай, вот смотри, то они просто берут вот это время, пока сама длится аффирмация, и пытаются вас отвлечь. Но это то же самое отвлечение от чего-либо другого в жизни. То есть вы могли бы отвлечься как угодно по-другому, даже не через аффирмацию, и получили в итоге тот же самый эффект. Попробуйте это проэкспериментировать. Самое важное это то, что есть краткосрочные действия Которые вы совершаете Есть псевдодействия, есть долгосрочные действия Долгосрочные действия а, направлены на то Чтобы у вас появилось еще что-то Кроме хорошего и плохого варианта в будущем Вот это дихотомическое мышление черно-белое Между этими двумя вариантами Хорошим и плохим Вы должны найти что-то еще Поэтому в, на мой взгляд Хорошая аффирмация Она должна звучать не вот так как бы а, однозначно, как мы говорим, что, вот смотрите, например, мои негативные мысли ушли. Вы как бы думаете, либо категорично они ушли, либо они есть. Так? Я бы на вашем месте даже формулировал бы восприятие вот с точки зрения будущего, например, что будет дальше. Например, вы говорите, мои мысли никогда не уйдут. Это то, что меня тревожит. Мои мысли уйдут, или «Мои мысли уже ушли». Это то, что вы хотите, то, что не вызывает беспокойства. А ваша задача попробовать сформулировать такую аффирмацию для себя. Каждый раз ее новую надо делать. Это вот и есть процесс расширения восприятия, который находится между «Мои мысли никогда не уйдут, и они уже ушли». Например, «Через пять лет мои мысли снизятся в половину». Или «Через пять лет у меня будет э, на 50% меньше моих тревожных мыслей. У меня останутся только мысли тревожные по поводу моего здоровья. Все остальные, которые меня сейчас беспокоят, пройдут уже через несколько месяцев. К концу дня у меня уже не будет никаких навязчивых мыслей. Или у меня останутся всего лишь пару навязчивых мыслей до конца моей жизни. Когда вы таким образом делаете из этого отдельные варианты, такие вот формулируете свои аффирмации, которые не являются хорошими, но не являются плохими, вы заполняете пустоту, из-за которой у вас и возникают страхи. Попробуйте это сделать, и вы увидите, насколько вам сложно найти промежуточные варианты между хорошим и плохим. Но именно это и является основой вашей проблемы. Поэтому, когда вы с негативной стороны Переключаетесь на позитивную, вы остаетесь в рамках своей коробочки восприятия. Но если вы формулируете новые для себя варианты, которые не похожи на этот и не похожи на этот, вот в этот момент вы расширяете свое восприятие. В этот момент вы избавляетесь долгосрочно от своих всех тревог. Поэтому Относитесь к аффирмации, как подытожим. Да? Относитесь к конфермации как некий способ всего лишь отвлечься. В трудную минуту, возможно, вам это действительно поможет. Но используйте аффирмации не категоричные хорошо-плохо. Ищите аффирмацию промежуточных вариантов. И тогда, находя новые и новые и новые аффирмации в каких-то э, вопросах, вы увидите многообразие вариантов того, что будет в будущем. Это многообразие вариантов позволит вам спокойнее относиться к самому будущему и снижать в итоге вашу тревожность Если еще остались вопросы Напишите их в комментариях Спасибо, что смотрите мои видео Всем пока